Я Лалин Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема ⁇ Сила и слабость. Слабые люди несут зло. Сильные несут добро. Почему я так утверждаю? Обратите внимание на людей, которые постоянно находятся в состоянии агрессии. Это такие спорщики. Вокруг постоянные конфликты, море врагов. Они очень агрессивны к близким, к соседям, к друзьям, вообще к незнакомым людям. К окружающему миру к животным это люди которые находятся в состоянии вечного конфликта с жизнью с самим собой и даже не имеет значения насколько они физически сильны это могут быть спортсмены единоборцы это могут быть с виду огромных размеров люди мужчины женщины но внутри они слабые абсолютно не имеет значения как они выглядят в чем они одеты что они думают говорят как поступают проявление агрессии – это слабость. Человек по сути не может удержать в клетке своего разъяренного зверя, и он его всегда отпускает, не имея возможности его удержать. Это слабость неумение держать себя в руках, это слабость неумение управлять своим небом. и это слабость постоянно показывать, что ты расстроен, что ты взбешен, что ты чем-то недоволен, человек не может управлять своими эмоциями. Это слабость, вне зависимости от того, какой образ жизни он ведет, какого он, э, каким, из какого социального сословия он произошел, где бы он ни жил, сколько бы он ни зарабатывал. Агрессия – это признак слабости. Это те люди, которые, по сути, не способны на добро. Они завидуют, они спорят, они стараются быть впереди всех, сильнее и выше. Красивее, но главное, они должны выделяться. Это те люди, которые ненавидят чужие победы. Это те люди, которые зачастую радуются чужим падениям и проигрышам. Люди-завистники. Люди, которые постоянно находятся в состоянии зависти и злобы по отношению ко всему вокруг. Это ревность, всевозможное проявление характера, слабых черт своего характера. Это люди никогда не смогут найти покой. Они агрессируют постоянно ко всему. Дождь – они могут материться от того, что дождь им якобы испортил настроение, либо какую-то поездку. Сильный снег, вьюга, ветер, что-то сломалось, что-то упало, кто-то не так улыбнулся, они недовольны всем. Они могут ругаться, вступать в конфликты. Это люди, которые часто злословят, лгут и так далее. Еще раз. Если человек постоянно находится в состоянии агрессии, он слаб, независимо от того, как он выглядит и что он говорит. Есть другая часть людей, абсолютно противоположная. Люди воистину сильные и опять же не имеет значения, какие они с виду. Хрупкие, тощие, худые, толстые, большие, накачанные, слабые, худые, кривые либо инвалиды не имеет никакого значения. Тот человек который умеет управлять своим гневом, своими эмоциями, тот человек, который это подавил эту агрессию внутри себя и сжег, он избавился от нее. Вот это проявление силы, это проявление характера. Этот человек способен на многое. Этот человек несет добро. Он есть добро, он проявление добра, он синоним добра. Он помогает слабого, всегда находится в хорошем настроении, раздает советы. Никогда не злится, не расстраивается, не завидует, не заглядывает в чужую жизнь и в чужие карманы. Он всегда открыт, как на ладони. Он способен лишь творить добро, массу добра по отношению к себе, к людям, к миру, к ближним, к соседям, друзьям, да ко всему. У него даже нет врагов, скорее у него есть завистник, которые не понимают его и ненавидят за то, насколько он самоуверен, спокоен, насколько он находится в гармонии с собой, с внутренним миром. Вот такие люди прекрасные, они чудесны, Они не способны на злобу. Их не интересует злоба, они умеют держать себя в руках. Это люди-титаны. Вот кому нужно стремиться, вот с кем нужно общаться, вот каким нужно становиться. Ибо сила настоящая. Она находится не в кулаках, не в бицепсах, она в характере. Если вы умеете управлять собой, держите себя в руках, не показывайте свои эмоции. Не срывайтесь на мелочах. Не говорите глупости, не думайте глупости. Всегда держите себя в руках, вы сильны. И вы творите гадости, когда вы слабы, кем бы вы ни были. Настоящая слабость — это проявление агрессии. Это проявление силы ко всему, унижения, давление, оговоры, всевозможные скандалы, агрессивное поведение, драки.